Здорово! Слушайте, так получилось, что в этот выпуск, как и в предыдущий, каким-то непостижимым образом просочился видос про говно. Да, я понимаю, что это максимально приземленная тема, которая недостойна внимания господ с чувствительной душевной организации. И вы имеете полное право после его просмотра плеваться и писать в комментах... Мерз, Но поверьте мне, этот пиздец того стоит. Mm -hmm. Mm -hmm. Блять, мне кажется, это худший из раскладов, который мог получиться в результате пердения на зажигалку. Девчонка, наверное, вообще не ожидала такой хуйни. Ну кто мог знать, что вместо команды Газа ее прямая кишка исполнит команду Сплюнуть? А что если это у них какой-то странный локальный праздник такой? День пердения называется. И что самое удивительное, нашлись господа, которые не брезгуют чужими праздниками и все целые активно их поддерживают. И на дуй! ПОЗДРАВЛЯЕМ! Бля, отвечаю, если бы это видео было снято нашими школьниками на перемене, их реакция была бы куда более яркой и четкой. щелчок, <звук> блин! Базар, щелчок, так щелчок! Настолько же точные и смертельные, как выстрел из юспихи. Элегантный звукан вышел, конечно, ничего не скажешь. Жаль, правда, что в качестве озвучки какой-нибудь пушки посерьезнее не использовать. Больно уж нелепо все это выглядеть будет, поверьте мне на слово. В общем, можете соглашаться со мной, можете нет, но лично я считаю... Шалость удалась? А, а вот это видео, если смотреть его недостаточно внимательно, может вам показаться не особо-то и примечательно. Но вы уж, пожалуйста, будьте повнимательней. Блять, вот же ж то Мало того, что типок людей с толку сбил И они как толпа зомбаков за ним на красный последовали Так он еще и выебывается Указывая на доказательство своей сраной рассеянности Чтобы тебя хуй во лбу вырос, блять. Да как можно быть таким разъебаем? Чел вообще, блядь, знает, что означает красный на светофоре? Красный, это значит красивый Да-да-да, я уже начинаю чувствовать зародыши ваших мыслей По поводу дальтонизма нашего Сусанина Теоретически, такая версия имеет место быть Но, блядь, либо у них там сходка местного дальтоника. класса бы, в чем я лично очень сильно сомневаюсь Я такая же хуйня Либо чувак и вся его дорожная свора просто-напросто коллективно тупанули А вот сводила я себе даже вообразить не могу Шо с тобой Вася, ты шо гонишь? Да, странная хуйня приключилась конечно Построили город, проложили дороги провели электричество, установили светофоры для организации движения Но все равно нашелся очепенец который весь этот прогресс на хую вертел Так ты зенки то открой вот ваша цивилизация Знакомство с лягушкой может произвести на человека неизгладимое впечатление. Особенно, когда ты малой, и одна из представителей рода лягушачьего припарковалась у тебя на руке. Блин, вот как бы все это смешно не выглядело, но мне все равно как-то не особо по себе после просмотра. Да, земноводная ему, блять, прямо на щи приземлилось. И бьюсь об заклад еще и лапку в рот закинуть успела. На тебя сожрет! Да, что это за мамаша такая? Видно же, пареньку вообще далеко не в кайф. И он всем своим видом и криками сигнализирует о том, что было бы пиздец, как неплохо, если бы мама не перестала ебланить. И забрала это животное с его лица. Ну сгони в пизду, она рез объектив. Непосвященный пацан уж очень сильно охуевает от неведомой зверюги и не знает, что с ней делать. А был бы он постарше, мог бы более конкретно свою позицию выразить. Ты блядь. Блять, да я даже представить боюсь, что у бедолаги в этот момент в голове творилось. Да, легофобия ему теперь точно обеспечена. Думаю, эта мерзкая холоднокровная хорошенько так детскую психику пошатнула. Ааа, блять, какая-то хуменья! Хотя по правде очень хочется верить, что эта ситуация не сломила парня и у него выработался иммунитет к подобным инцидентам. И теперь ни лягушки, ни тигры, ни львы ему не страшны, ведь он знает, что с ними делать. Сереж, его? И себя! Что у нас сегодня выпуск с видосами из интернета, какой-то параллельной вселенной получается? Не, ну серьезно. Сначала пешеходы, будто это абсолютно нормально, дорогу на красный переходят, а теперь пьяный ДПСник трезвого водителя останавливает. Доброе утро, Курскогорская ГАИ, капитан полиции играет Доброе утро. Чувствую. Нормально, все, порядка, Алкоголь не ладится. употребляли сегодня. Нет, ладится Наркотики ладится запрещенного ничего не перевозить. Что молчить? Отлично. По По-своему есть? Ну, у вас Нет, удостоверение я, да, есть? Есть конечно. Ну, все у меня тоже все есть. И езжайте. Счастливого пути. Ну... Вот и попиздели. Чувак за рулем, по всей видимости, мастер реверсивной психологии, и в этот момент они на время поменялись местами. Для пущей эпичности не хватало только речевых оборотов покрепче. Чё, блядь, тварь ебаная, блядь? Вся эта ситуация настолько ебанутая, что где-то глубоко внутри меня что-то переключилось, и я теперь не могу в полной мере охуеть. Не, ну вы просто вдумайтесь. Пьяный блюститель дорожного порядка останавливает машину и пытается поговорить с водителем. Нахуя? Что, э -э -э -э. Сильно. Охи. Окей, стремление любой ценой выполнять должностные обязанности, качество достойное похвалы, но только не в случае, когда ты бухой и при исполнении имеем тогда хоть чуточку здравомыслия эту идею бы в миг отбросил. Да и нахуй, честно сказать, ебал я в Я искренне не понимаю, зачем нужно было в таком состоянии выходить и палочкой махать. Но отсидись ты в тачке, здремни чувством другой. И все будет хорошо, дай бог. А тут какой-то самосаботаж получился, и теперь из-за нелепой безалаберности чел может всю свою карьеру нахуй въебать. Доброе утро, Красогорская вот это я тебя встретил. И вы заценили, в какую затупку он ушел, когда его про наркоту спросили? Наркотики. Запрещенного ничего не перевозить. Что молчите? В общем, остается лишь порадоваться, что гаишник не на место происшествия в таком обухе приехал. Он и так-то диалог не особо уверенно вел, а если бы ему еще и документы пришлось оформлять, я хуй знает, как бы он тогда выкручивался. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Ну что ж, дамы и господа, спасибо большое за просмотр этого эпизода Плюс 100500. Надеюсь, вам все понравилось, надеюсь, все было заебись. Если это так, то ставим пальцы вверх, пишем комментарии. На каждый палец вверх должно приходиться комментарии два-три. Если будет меньше, будем разбираться. Если вдруг кто не подписан на мой канал, то... Подписались все нахуй на этот сайт! Быстро! И, конечно же, не забывайте ебашить колокольцем, чтобы ничего не пропускать. Ну, а это был Плюс 100500. Впереди вас ждет охуительный музыкальный номер. Меня зовут Максим. Пока! Ну а это был плюс сто пятьсот впереди вас ждет охуительный музыкальный номер. Это был плюс сто пятьсот. У не а я, а блять, блять, блять. Мне кажется, это это да. я давай четко оставим похуй. Так он еще и выебывается, указывая на доказательство своей сраной рассеятельности. Рассеятельности, блять. Рассиятельности. Разлюбствующий я не Я да-да-да. пишем комментарии и короче хуй знает, зачем я взял эту штуку. Если вам не понравился, блять, я ее сломал. Одно одно имя ими. А, холоднокровное, правильно.